Всем привет! В эфире универ а в студии я, Анна Глазунова. Все самое интересное, важное актуальное ты увидишь прямо сейчас. Итак, сегодня в выпуске. Задача добычи тяжелых нефти требует решения. Нефтедобытчики совместно с учеными ищут новые способы. Ильшат Гафуров поговорил о росте университета в рейтингах и стратегии Казанского университета. Словно первый снег на крышу, Тополины Пух не станет причиной недугов. Встречаться в Казанском университете для обсуждения вопросов добычи тяжелых нефтей уже становится доброй традицией. Как казанские нефтяники совместно с университетскими учеными закладывают основу новым методом увеличения нефтеодачи. Расскажет Аделя Шмилова. Казанский федеральный принимает у себя крупнейших специалистов в области добычи тяжелой нефти. Пленарную часть встречи открыл ректор университета Ильшат Гафуров. Второй международный семинар конференции «Термические методы увеличения нефтеотдачи» это место, где ученые и нефтедобытчики со всего мира могут обмениваться последними новостями и информацией о прогрессе в вопросе добычи высоковязкой нефти. Год назад конференция объединила около 150 участников и более чем 40 различных научных организаций и компаний из различных уголков мира. В этом году количество участников существенно вышло, чем прошлые годы. Только с докладами заявилось более 120 человек, не говоря уже о почетных гостях конференции, и делегациях из различных стран. Основная цель, которую ставят перед собой промышленники, поиск новых технологий. Участники мероприятия выразили надежду, что итогом конференции станут предложения по уменьшению затрат по добыче трудноизвлекаемых нефтей. И это вполне реально, учитывая, сколько светлых голов думают над этим. Выбор места проведения Казань, Татарстан, Казанский университет не случайен. Именно нефтяники Татарстана, ученые Казанского университета в середине 70-х заложили первые научные основы термических методов добычи, повышения нефтядачи. Особенный интерес к мероприятию проявили представители Ближневосточного технического университета. Их страна также обладает запасами вязкой нефти, а ученые заинтересованы в расширении методов ее добычи. Поэтому в рамках торжественной части пленарного заседания состоялась церемония подписания соглашения между Казанским федеральным и Ближневосточным техническим университетом. Документ предусматривает расширение совместных проектов в области разработки технологий добычи нефти, академического обмена и обмена результатами исследований. Наш телеканал вел прямую трансляцию с официального открытия пленарной части, но на одном лишнее работа семинара конференции не завершается и продлится до 23 июня. Тогда же будут подведены итоги встреч и переговоров. Адель Шмилова, Ильшат Хусаенов, Лев Халиуллин, Айрат Боктиков, Универньюз. Вопросы о росте университета в рейтингах и стратегии Казанского федерального обсудили в авторской программе Юрия Алаева Акцент, участие в которой принял ректор университета Ильшат Гафуров и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиулин. Университет центр изменений агент развития региона отраслей страны. Приоритетное развитие компетенции лидерства. Несмотря на большие достижения и инфраструктурную обеспеченность, вузы Татарстана зачастую не хотят выходить из образовательной системы концепция университет 1.0, и перейти в число вузов, разрабатывающих и внедряющих технологии, что означает концепцию Университет 3.0. Данную концепцию ректор КФУ Ильшат Гафуров прокомментировал в авторской программе Юрия Алаева Акцент, где гостем также стал проректор по вопросам экономического и стратегического развития Мара Сафиулин. Мы готовим специалистов высокой квалификации да. для каких-то предприятий. Вот мы готовим не для каких предприятий, 3.0. Да? То есть мы готовим специалистов для будущих предприятий, которые не для тех, которые сегодня существуют. Новый бизнес, да. Мы экономика. готовим специалистов, способных Раз. инициировать новые рабочие места, новые бизнесы, то, что будет востребовано, Напомним, что на первом заседании Совета при президенте Республики Татарстан по науке и образованию 5 июня удалось достичь понимания необходимости выводить вузы республики на международный уровень, формировать научные проекты в соответствии с глобальными трендами. дальше от Гафуров подчеркнул необходимость вхождения татарстанских вузов в глобальные рейтинги. Казанский федеральный уже не первый год стабильно укрепляет свои позиции в крупнейших показателях. Так, например, в глобальном рейтинге КФУ впервые продвинулся сразу на 100 пунктов. Если концепция Университет 3.0, о которой говорил ректор КФУ в программе ⁇ Акцент ⁇ получит распространение не только в Казанском университете, но и в других вузах республики, то именно эти научные центры станут формировать индустрию, предлагая рынку новые технологии и владеющие ими персонал. Поэтому в том-то и заключается, что обязательно университеты, где будут формироваться, будут формироваться специалисты, которые будут способны генерировать новые рабочие места. Там обязательно должны быть научные исследования. Первая часть передачи «Акцент КФУ» будет продемонстрирована 22 июня в 20.00 на телеканале «Универ ТВ». Продолжение программы 24 июня, также в 20.00. Елизавета Евтефеева, «Универ Ньюс». В ежегодном глобальном мировом рейтинге университетов Times High Education вошли 24 российских вуза. Ранее КФУ заметно поднялся в глобальном рейтинге QS 2017-2018. ВУЗу удалось войти в группу 441-450, улучшив свои позиции на 60 пунктов. Подробности смотри далее. Казанский федеральный университет – один из старейших вузов России, чья история насчитывает более 200 лет. Лондонский еженедельный журнал о высшем образовании Times Higher Education составил рейтинг лучших университетов 2016 2017 года. Россию в рейтинге представляет 24 вуза. Выше всех удалось подняться МГУ – 93 место. Казанский федеральный университет заметно улучшил свои позиции. В списке лучших вузов в мире КФУ занимают 401-500 места. В Европе 201-250, а по России на пятом месте. В этом году составители рейтинга решили увеличить число университетов, охватываемых исследованием в два раза. Они оцениваются на основании 13 показателей, в том числе, такие как цитируемость научных статей дохода от исследовательской деятельности, качество преподавания, то есть рейтинг университетов проводился на основе данных о преподавательском составе, проводимых вузом научных исследованиях, количестве упоминаний в международных перспективах. Стоит отметить, что ранее вуз вошел в рейтинг лучших мировых вузов по версии международных. Международного агентства QS. Напомню, университет входит в федеральную программу «5.100», цель которой к 2020 году вывести как минимум 5 российских вузов в топ-100 международных рейтингов. На данный момент КФУ заметно поднялся в глобальном рейтинге QS. Аурелия Сташкова, Универньюз. В этом году почти на две недели позже обычного началось пушение. Речь идет о тополе, пух которого, по мнению многих, способен вызвать обострение весенней аллергии. Но является ли тополин и пух аллергеном на самом деле – вопрос сложный. Ответ на него нашла Аделя Шумилова.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 На этом у меня все. Хорошего вам летнего настроения. Пока.